Да, конечно, да. Ну что ли, с днём рождения. Здоровье. Собрали родителей, слушалось, не болела. Двойки через день вы приносила. <связь> и чтоб случалось через дат, двойку получили. Ну, за тебя. Да. За тебя. За себя. Да. счастья, здоровье. Прекрасное девушка. <связь> Подарок папе и маме. Ну, а, что вам не получится? надо, будем вот, выдержать. А лёта вообще не ешь? Как. И помидоры не хочешь Ты ее А я не все пришел. Еще овощей. овощи. Еще не овощи. Зараза. Не сюда. не овощи вообще. Нет, замуж вы отдали, да? да? Поняли, что До пенсии докормили. До Да. Детей, конечно. <су> у меня есть да, такой родственник. Вышел на пенсию, у него родители были. Брюхливые твои, как ты. 13. А у него же в молчании клестные сегодня день, крестному день рождения. А, а он да, он заедет он... туда, потом назад. Он 10 туда сказал, сейчас там, сейчас к нам. А, и 30 лет. Мы там. И, молодцы, и вот Пала, это кучерявая петрушка. А Опять а а а а слад еще не сорвал, да весь. Так надо вот, думать, просто проф на скинули, все. один на улицу. Ну, я же думал, что... на. я в волочке. Ну, можно случать. А есть я в волонке, когда я Ароматные колонки и вот они мне свои, что накали, сказали, довези городок. Вот ха да ты не единственная! Вот, Приходит, короче, один, Ну, а я у же две полная выкидала. А я писал, что... я же Я работаю что А она? тоже под машиной. Вот дома можно было увидеть. Такую ситуацию. Кошка, кошки. Не хватает нанимать. Игорь, никуда еще не кошки. Вот за эту чувство материзма. Там половина вылетает, да, это чувство Да, Там там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 Тут, тут без тебя, тут уже говорили, давай, опоздашь, и слово дает. Опоздашь, и слово давай. давай. давай. Да. Мама, ну, все же, да. Мамочка, мам, ну, я тебе желаю. Алёна, да? Я поняла, я поняла. Эти вообще такие. Алёна, пленку, если хочешь, потом Слане Андрею не покажем. Шампанское. Да. Так, давай, Аня, слово за тобой. А это кто такая? Что-то мы не видели. Опоздавшая. Я тебе жила кручущая стенка. Вот это Слушалась родителей. Самое главное брата стать. Спасибо. Мне обижала его. Да, да, да. Я это буду выполнять, если ты выпишь до дна. Марина, Марина Пьем, Аня, бери, Аня, не бойся Какую бы потом песенку вставить, а? Какая-нибудь там правка шеи есть песенка Ален, давай до дна, Ох! А хорошо да. Аня, кушай, <Поделать> злопа, <потому> <сélок> <сélок> а я уже свою вылила. Ты, куда-то вылила? Мне? Аня. Аня, ты понимаешь, он тебя обижется. Аня, кушай. Я люблю тебя, я люблю тебя. Что? Что? Что? Я знаю, что не получится. Я давай я тут делаю. нибудь сделаю.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 а казачками-то убегала А, я Потом он не обзорнулся, скулял он